Привет, как дела? Сегодня у мамы день рождения и мы идем в магазин за подарком. Маме сколько исполнилось? Шестьдесят... Две шестерки. Шесть. Вот ну, как будет Чёртовое... три шестерки. <сих> <число>. Будем отмечать <сих> <по -другому. сих> три шестерки. О да, в это время мы будем такой праздник закатим. Днем рождения, мамочка. Окей, по... пошли по магазинам искать ей подарок. <сих> Итак, идем в магазин искать подарок. Подарки мы сами себе покупаем на день рождения. А кто нам купит? А кто нам купит? Кто нам купит? Найска тебе и купит. Что ты планируешь сегодня? На что ты расщедришься? Ну посмотрим. На что? ты планируешь сегодня купить? Нет, трусы надо извините. Так мы тут трусами идем. Три года извините. Накупила, она всего у нее было три штуки. Нет. Не три. А, а ты мне сколько, Маркс и Спенсер покупала? Так ты их не носишь? Полюжины. Ну, а я их берегу. На выход. В больницу. Так, а сколько у тебя? Сколько ты сносила за три года? За три года я примерно... Да что, я дома сижу, все, ночнушки хожу. И я говорю, ну, раз не Англия, не Финляндия, ничего подобного, то хоть давай пару трушек мне купим. Ну, хорошо. Купим. Смотри, как красиво. Березка, ой, в смысле, рябинка или церковь. Да, вообще зелень, как видите, у нас осталась после лета. А кстати, вот и лето прошло. 30 да, августа. И мамке Моя повезло. Покода, Она, Она от жары просто Всё, таяла. Это жара, а сегодня природа за меня. Вот и лето прошло. Будто и не бывало. наски этого мало. А мамка счастлива. Только, только, только, только этого мало туту -ту Гуляем в нашем парке строителей. Идем в магазин Fix Price. Расскажешь, что да, это вот. не елочки, это какие-то пикты. Как, как мы планировали-то с тобой отметить? Сюда пошли. Да и вчера как раз вспоминала, как мы отмечали мои последние дни рождения. Мы же пода эти подарки не любим, мы любим подарки в виде путешествий. Мы сами себе подарки да, делаем. и вот я вспоминала, 60 лет мы отмечали мы в Лондоне, 61 или 62 тоже в Лондоне, а там год я не помню. 63 мы отмечали. Я по... помню, мы ездили в Бормут из Своноч в 2019-м. Последняя наша поездка была. А, нет, в 2018-м. да. Вот где-то там на просторах Англии. Да, 63. на море. Три мы отмечали, ездили в город Киров и отметили мой день рождения в поезде, в дороге. Да. Ездили на мою родину. Да, на... про Киров я уже Мас... рассказывала да, давно. ролик у тебя есть. Ага. На могилку моих мамы и папы. Вот, потом 64, это 20-й год, мы ездили в Москву, хоть и была пандемия, но нам очень захотелось, так как мы были тут, там недавно, нам понравилось. Прекрасно в Москве провели время. Потом эта пандемия проклятая, разрослась до неимоверных масштабов, и мы никуда не поехали, а пошли в Икею. Ну, поехали. Поехали, было, там, нам всегда нравилось, что-то купить, и там... Думали, в эти у них идут, как-то в ну, что-то прикупить, чем-то угостить. В общем, купили сосиски и мороженое. А в самой Икеа купили подушки и цветок большой в таком горшке. Ага. Вот, так в этом году и в Икею не поедешь. Все, ага, за, закрыта лавочка, Икея закрылась. Ну ладно, мы думали... Ну ладно, Рассуждали. поедем в Финляндию, да? Съездим ко мне в Финляндию. Это У -у -у. рядом. Вроде бы пока еще можно. И недорого, недорого, недалеко съездим на три дня. Только мы подумали про это и отменили выдачу виз. Ну, вернее, ограничили очень сильно. Мы поняли, что это проблемы будут. И Думали, решили не ехать в Финляндию. Решили... Что им свои деньги отдавать? Ага, куда-нибудь. Врепина в, в комарова да. на недельку. Нет, до на три дня. Там, ну, озеро, на дня. грибы, ягоды. Не, я на финский залив хотела ну, на финский. позагорать ну, покупаться, на но в такую погоду, Собакой. конечно. И Настя стала изучать в интернете, какие цены. И изучив это все, мы сделали вывод, что цены на три дня в санатории под Питером выше, чем если бы мы на три дня съездили в Финляндию. Поэтому мы клюнули на это дело. Не хватало, вот платить. Не хватало платить такие деньги, чтобы за нас комары покусали. За какой-то домик. Короче, какие там были цены? Ой, ну самое дешевая я нашла на 7 тысяч за сутки. Комнатка 17 метров, там, правда, сауны. А так, там в основном дома были, ну, где-то там 24 тысячи за сутки. Ну, на 3 дня. 17 бы, тысяч за сутки. Нам обошлось. Да, ну, а, а один отель вообще, там какой-то спа-отель я нашла, 153 тысячи за сутки. Про отели мы не говорим, но вот самый-самый дешевый. Во сколько бы нам обошелся на 3 дня? Ну, тысяч 30-40. лучше бы Финляндию за эти деньги снять. но ну можно было, конечно, комнатку снять за 25 да тысяч, но, но зачем это надо, когда у нас из Питера есть квартира? И, короче, мы плюнули в результате даже даже в этом году дома будем отмечать. А что отмечать? И отмечать не будем. Пошли вот в магазин парусильник купим. Уже все желтеет. Ветрище. Осень пришла. Ой, это что у нас такое? А что это за ягоды, мам? Это рябина, может, твоя? Нет. Не рябина, а, а я... похоже. По... Вот Если кто знает, что это за ягоды, пишите в комментариях. Маленькие, красивенькие, женские, 150 я думала меньше 100, может побольше есть, конечно, вот, да. берите, примерь, на пояс приложим, нормуль так, держи. А ты размер посмотри какой. Так, <laughs> Ладно, размер не будем говорить. Вот, вот эти тоже. Там, по-моему, меньше. Беленькие. Вот беленькие есть. Беленькие. Производство Россия. До М-3ХL. Вот какой размер? 2XL. Держишь? Да, держу вот все при мне. Все трое. Ой, какие рябины. Ну вот, сходили, фикс-прайс, правда. Мало что сняли, а рядом магазин есть такой дешевый. И купили мамки трусы. По 159 рублей три штуки. Довольна Да ну, Настя. Я думаю, так, по приколу просто. Ну, по приколу, да. Чем наша жизнь не прикол? Значит, с 60 лет два раза в Лондоне, один раз в Москве, один раз в Кирове, угу. потом в Кеее. Сейчас просто в этом фикс-прайсе рядом да, с дома. Даже не в фикс-прайсе, а а даже в сельпо. В сельпо в каком-то. А что будет в следующем году? В подвале или в землянке, может будем отмечать мой день рождения, если я доживу, естественно. Все может быть. Потому что все ниже, ниже, ниже. Поживем, посмотрим. Время Ладно, покажет. Время покажет. Так мы посовещались и решили, раз в Лондон мы попасть не можем, то Лондон приехал к нам. Пошли в Лондон Молл. А вот такие, кстати, я любила эти Да. Нет, нет, Киш, надо, да. Сейчас подожди, я посмотрю. Тарталетки с Анжиром. Ну, вот тебе написано семьсот а. Хочешь купить? себе. Что ты тут хочешь? Да вот с Дорого. Мама хотела посидеть в британских пекарнях, но, говорит, очень дорого. 200 рублей булочка, 200 рублей кофе. А зато там вот будка, машина. Ну вот и Там мы уже фотографировали. Стало для фотографии, ну хорошо. Нам надо Вальдорадо. Вальдорадо нам надо. Пошли. Have fun. Лондон приехал к маме. Привет. Та-да! И <звучит> ну вот сходили в Эльдорадо, купили магнит-планшет. У нее однажды неделю назад ноутбук полетел, ну точнее затормозил что-то, YouTube не показывал, и она запаниковала. Как же я буду жить без YouTube? Вот. Будет теперь на планшете смотреть. Запасной вариант. Запасной вариант, да. С днем рождения, мамочка. Вместо... <смех> Вместе с трусами тебе туда. <смех> <смех> да, трусы по 150 и планшет за 18 тысяч. Всего лишь. Со скидкой с какой-то. Какая у тебя там скидка была? А, ну, скидка с магазина была, вот так он стоил 24 тысячи, 5 тысяч скидка, Еще у меня была персональная скидка по карточке. Loyalty карт. то есть по карточке постоянного покупателя. Mm -hmm. <связываем> Купила в Ленте мамки пломбирный торт. Сегодня будем праздновать вот таким вот чаепитием. Ура! Сейчас будем пить чай. торт бисквитный пломбир классик фили бейкер открываем